Второй сон Навуходоносора. И благословил я Всевышнего, восхвалил я и прославил Пресносущного. Даниила 4:31. Спокоен был в доме Навуходоносор. Чертогах своих благоденствовал он. Имел он к Всевышнему много вопросов, и Бог всемогущий послал ему сон. Весьма устрашился на ложе владыка, видение сна возмутили его. Напрасно искал мудрецов он великих, они не сказали ему ничего. Тогда, наконец, царь позвал Даниила. В нем Бога Святого присутствует дух, и что не однажды доказано было, он к просьбе моей не останется глух. Ты мудр, Валтасар, мудрецов всех мудрее, Дух Бога Святого в тебе опочил, видение сна, объясни мне скорее, чтоб понял я все и других научил. Я видел, высокое древо стояло, и пышной укроной, красуясь вдали, Его высота до небес достигала. И, видимо, было до края земли. Несчетно плодов среди листьев прекрасных, И пища на нем находилась для всех. Там звери питались в ветвях безопасных, И птицы гнездились на них без помех. И видел видение главы на ложе, вот бодствуя святый, сходит с небес, И глазом великим на громы похожим Вокруг потрясает и землю, и лес. срубите это древо и ветви с листвою, Сорвавши плоды, разбросайте с него, Пусть не найдут под ним зверей покою И птицы с ветвей, Разлетятся его, но ставьте в земле главный корень, Орошаем небесной росой, воле Божьей он был непокорен, Будет в узах, ногой и босой. В нем отнимется сердце людское, но звериное дастся ему, И заменится страсти и покоем, семь времен должно быть посему». Вечно бодствующими так павилеона и назначен святых приговор. И сушается то, что зелено, и при корне положен топор. Да познает душа живущая, что Всевышний владыка царей поставляет царем неимущего, сокрушая запоры дверей. Такой сон. Видел я, Набуходоносор, И видения эти ношу я в себе, Но теперь у меня еще больше вопросов, Ты их мне объясни, Ибо да, на тебе. Около часа пробыл в изумлении, Смущался от мыслей своих Даниил, Но, объясняя царю сновидения, Так отвечал он и так говорил. Хоть никому, царь, ты не был завистником и не обидел друзей никого. Этот сон был твоим ненавистником и врагам быть значение его. Это древо с ветвями сильными, что собой достигало небес. И с плодами для пищи обильными горделиво шумело, как лес. Это ты, царь. В величии царственном Твоя власть и вблизи, и вдали Ты на троне твоем государственном Попираешь всех малых земли Ты значение этого выслушай Вникни в слово и разумей Ибо это есть воля Всевышнего Что свершится с течением дней От людей, царь ты будешь отлучен, и роса упадет на главу, Со зверями жить будешь приучен, И как вол будешь есть ты траву. И пройдут семь времен над тобою, Да познаешь всевышнего власть, Что по воле его над землею Всем живущим назначена часть. Чтоб царя не постигла бесславие, и прошли в мире годы твои, Искупи же грехи твои правдою, милосердие к бедным, яви. Год прошел, и сбылось предсказание, по чертогам рассказывал царь, О грядущем, забыв наказание, рассуждал горделиво, как старь. Моего лишь могущество силой, Нерушимый стоит Павилон, Моей славой украшен красиво, Величается башнями он. Еще слово в устах не угасло, Сильный с неба услышал он глаз, Отошло от тебя твое царство, Удалилось и царская власть с полевыми зверями твой стол Семь времен пролетят над тобою, И траву будешь есть ты, как вол, Орошаем небесной росою. И исполнилось божьи слова, воле божьей должно завершиться. Вырос волос его, как у льва, Ногти выросли, словно у птицы. Но пришло окончание тех дней, и возвёл я глаза мои к небу. Разум мой возвратился ко мне, я вернулся к забытому хлебу. Я Всевышнего благословил на земле мои краткие годы, пресносушного я восхвалил, ибо царство его во все роды. Все живущие на земле по себе ничего не значат, и без света его, как во мгле, его волей смеются и плачут, ибо нет на земле никого, кто сказал бы Ему, что ты сделал? Нет и сделал на земле ничего, устоит лишь. Господне дело, возвратился ко мне разум мой, прежний вид мой и соновитость был я взыскан, вернулся домой, ныне, у Бога моя деловитость, ныне славлю Его и превозношу. Он есть царь, Его слово твердо, я урок этот сердце ношу, Он смиряет. Ходящих гордо. Аминь.